Здравствуйте, это информагентство Ледокол. Мы сейчас находимся в центре Саратова. Это можно сказать, Саратовский Арбат. То есть все празднуют, гуляют, с цветами ходят. А что за праздник сейчас? 8 марта. И что он означает? Вы знаете из истории что-нибудь? <соцентричный> <соцентричный> день, это День женщин. Это вроде как женщины свои, свои права, права по-моему, оправдали. То, что мы... Что-то такое. Но ну, в этот день традиционно проводились демонстрации рабочих женщин сейчас 19 века. Кстати, в этот день началась февральская революция. Тоже с этой женской демонстрации. Так, ну а вот сейчас, как вы думаете, это актуальный вопрос? Есть у нас какие-то проблемы с женскими правами? Жен... Ну, не особо. Как сказать? <серкнул> Наверное, нет. Но солидарность есть какая-то среди женщин на работе или еще в каких-то моментах? Да. да, солидарность есть, конечно. Но в чем выражается, например? <серкнул> <серкнул> <серкнул> <серкнул> да. Чем угрожается? Голова ну, да, не соображает. Ну, если жаль, что вам нечего сказать, ну, с праздником. Спасибо. Тоже. Ну, здравствуйте. Скажите, какой сегодня праздник? Сегодня 8 марта у нас. Ну, вообще-то, это, конечно, с эволюционных времен идет. Роза Люксембург, я так поняла, праздник женщин, которые в революции принимали участие. Правильно говорю. Да, когда-то был. Ну, теперь мы считаем его своим праздником Берем всех женщин, так сказать. Ну, вот, и как отмечаете? То есть, смысл праздника первоначальный не забыли, как вы думаете? нет, конечно, не забыли. Первоначальный смысл праздника того, что женщина сейчас у нас стороне с мужчинами, чувствует себя свободно, спокойно, как говорится, и без притеснений всяких разных, какие были раньше, до революции. и вообще. Я считаю, что актуальный праздник. А разве сейчас женщина за свои права борется так же? Женщина за свои права борется так же, но, ну, говорят, зарплата у нас немножко пониже, чем у мужчин. Это, конечно, да. Пониже, но я хочу сказать, и в суде, и вообще везде женщины сейчас свои права очень хорошо отстаивают. И на рабочем месте тоже. Я что еще спросить. Ну, свои права как трудящихся женщин. Как трудящихся женщин, да, ставим Пока а же, конечно, да. Но вообще у нас сейчас женщины наравне с мужчинами работают, конечно. Я бы так сказал даже, может, где-то и больше, и лучше. Ощущаетесь ли вы, что наравне с мужчинами но вы гнете пытали, Ой, вообще-то, женщины, как говорится, социалистического времени, коммунистического. Мы вспоминаем немножко с ностальгией те времена, но я хочу сказать, что я бы не сказал, что мы угнетены. Нет, мы не угнетены. Наоборот, мы вот сегодня даже ходим, нас 8 марта мужчины поздравляют, наши мужья сейчас, как говорится, дали нам свободу, сказали, идите, пожалуйста, празднуйте. Ну и на работе, естественно, выходной день нам дают всегда. 8 марта мы отдыхаем. Ну, что Всё, не так. Все, спасибо. Добрый день, это информагентство «Ледокол». Меня зовут Анна. Что вы можете сказать о сегодняшнем празднике? Что это, о чем? Ну, это праздник о любви, наверное, о семейной жизни, когда люди могут высказать своим любимым все то, что они могут сказать в обычные дни, особенно мужчины и женщинам. Как вы знаете, праздники 23 февраля и 8 марта были задуманы не как гендерные праздники, а какой-то революционный смысл был поначалу. Ну, тут невозможно с вами не согласиться, но просто сейчас уже нет той задумки, которая была раньше. Сейчас уже совсем другой смысл, наверное, привносит в этот праздник. И... Ну, то есть я не могу сказать, что это вот отмечается как раньше все. То есть сейчас это прям в гендер превратилось. Ой. Ну то есть сейчас никаких проблем нет, нам не за что бороться за свои права, все в порядке, да? Наверное, да? Я не могу сказать, что есть какие-то проблемы, и у нас нет каких-то прав. Ну, все, пожалуй, спасибо. Осталось. да, Наверное, чуть-чуть. Хорошо, я от себя задам вопрос, а женщина должна трудиться? Если она хочет, почему нет? Нет, хочет и должна, это разные вещи. Нет, но если у нее есть мужчина, который ее полностью обеспечивает, то, наверное, не должна. А если, например, она живет одна, то должна. Это вынужденное обстоятельство, а не хочет, или должна. Тоже верно. Наверное, да, ей же будет скучно дома. Вот. Должна, должна. Все, благодарю за ответ. Добрый день, это агентство «Ледокол». Меня зовут Анна. Что сегодня за праздник? 8 сегодня 8 марта. марта. А что этот праздник означает? Международный женский день. Праздник всех женщин. А что вы о нем знаете, может быть, из истории? Ничего. Из истории ничего, но ничего. мы знаем, что надо поздравлять всех мам, всех бабушек. Даже маленьких детей можно поздравлять, потому что... Как бы это тоже все девушки, женщины. Ну, вот это как бы был День солидарности твердящихся женщин. В этот день проводились демонстрации. Но вот сейчас, как вы думаете, борьба за женские права это актуально или нет? Это актуально. Да, это актуально, конечно. Особенно в наше время. А что сейчас происходит не так? Ну, сейчас многие права женщин, ну, как бы сказать, принижаются что ли. Там. Например, по всяким работам ну это тот же какой-нибудь дальнобой вот не представляют женщин что они будут, это, считаются хрупким полом но ну, это неправильно правильно правильно неправильно да есть такие как бы стереотипы что какая-то работа женская какая-то мужская но это все-таки постепенно стирается как вы думаете появляются такие работницы появляются Такие грани должны стираться, чтобы у всех было равноправие. А что-нибудь из своей жизни можете рассказать для примера? В чем у вас ну, угнетали, как женщин, так сказать? Ну, У меня таких ситуаций не было, потому что я ну, как бы могу за себя постоять, так скажем. Но мы просто знаем это все из интернета, говоря, из новостей, из всего такого... Ну, все, наверное. Да, Спасибо. Должны трудиться, все должны трудиться, вне зависимости от пола. Вот Добрый день, это информагентство «Ледокол». Меня зовут Анна. С праздником вас. Скажите, какой сегодня праздник? Здравствуйте. Сегодня праздник 8 марта, международный женский день. Марацеткин. Вот. Организовала для нас, день любимых женщин. А что он означает? Означает свободу женщины и любовь мужчины. А, ну то есть это был как бы день солидарности трудящихся женщин. А вот да. сейчас есть эта солидарность, как вы думаете? Я думаю, что есть. Я видела сегодня много мужчин с букетами, много мужчин с тортами, с пирожными. И поэтому я думаю, что все-таки мужчины с нами солидарны за мир и дружбу. Так, а вот эта борьба за свои права сейчас актуальна? Да, мне кажется, все правы сейчас. Все, все в своих правах не ущемлены ничем. Актуально. Женщины сейчас хотят лезть в свободу, в свободу вперед, занимать высокие должности, посты. Мне кажется, думаю, мы что это всегда было, наверное, матриархат да? Надо отдавать на права в эти мужские руки. Женщина за рулем, женщина э, где-то олигарх, женщина где-то бизнесмен, а мужчины идти Ну, знаете, это, допустим, у русских, а есть другие народы, у которых с этим хуже обстоят дела. Ну, у них еще хуже, да. да. Ну, есть мужчины. Восточные это... страны, где там мужчины только правят. Да? Да, да даже вот у нас республики. А где, правят, где, говорят, да? где такие? В есть. Да? Мне, мне кажется, уже таких нет. Есть. Особенно там. А женщины работают, пили. А где многомужество еще введено? О, ну это наша нет. Чечня, Казахстан сейчас старается. А, многомужество? Именно многомужество. А -а -а. Где женщина глава семьи. Мне кажется, это не в Финляндии. В нет, в Финляндии. Да нет такого. Есть, есть. А? Ничего, ну, так, что? Еще что еще спросишь? Должна ли женщина трудиться? Должна. Потому... Иначе дома закиснет, за... некуда не наряду показать свои, не ум свой. А женщины у нас все умные, все честные, все добрые. Спасибо. Добрый день, это информагентство Ледокол. Меня зовут Анна. Какой сегодня праздник? Сегодня день. Женщин наш Международный день. Ну, а что это означает, этот праздник? Ну, это означает, что нужно всегда помнить, что на хрупких женских плечах и на улыбке их прекрасно держится этот мир. Вот об этом нужно помнить. Этот день 8 марта нам об этом напоминает, я считаю. Ну, красиво сказано. А какой там был изначальный смысл, может, из истории что-то знаешь? Нет, историю глубоко не изучал. Клара Цетка или Роза Люксембург что-то говорят? А, образно, но ну, не глубоко. Как считаешь, Все? должны ли женщины трудиться? Это только удовольствие. Как делать 40 человек? Ладно, хорошо. Как считаешь, есть ли у женщин, трудящихся, солидарность? В борьбе за свои права, может быть. Честно, не могу прокомментировать, потому что не изучал такой вопрос, так Солидарность учатся женщин. Ну а трудящиеся. Я мужчины... в этих коллективах наблюдал? В ну, какой-то степени женская солидарность у везде есть. Хорошо, ну и последний вопрос, я думаю. А должны ли трудящиеся женщины быть солидарны с трудящимися мужчинами в борьбе за права их общих, как трудящихся? Ладно, да, да, пойдем? Получается, политические вопросы. Без комментариев. Ладно, честь праздника, хорошо. Здравствуйте, это информагентство Ледокол. Меня зовут Анна. Какой сегодня праздник? 8 марта, Международный женский день. А что он означает? Ну, как что он означает? Это же праздник для всех женщин. Вообще. Ну, а из-за его истории, может, что-то можете сказать? Как он появился? Ну, честно говоря, про сам праздник я знаю не очень много, но вообще, я так думаю, он появился где-то в конце XIX века, когда да, на начали правильно. зарождаться первые движения феминизма, когда началась первая волна феминизма вообще в мире. Так, раз уж за это речь зашла, то что такое первая волна феминизма? Первая волна феминизма — это у нас Такое событие в истории, когда женщины получили избирательное право. Ну да. Еще там право работать, учиться. Ну мог. то есть базовые гражданские права, ага. да? Так, а сейчас этот праздник имеет какой-то революционный смысл просто поздравляем друг друга, мужчины и женщины наоборот? Не думаю, то что он имеет какой-то революционный. Да, не просто нет. это, наверное, когда не истории теперь. Да. То что вот Восьмое марта. Поздравляем всех женщин. Ну, есть что ну, спросить. У вас, я такой с девушками контакт есть. Скажите, у девушек нарушены какие-то права? Права? Нет. Да нет, вроде. А у них есть какие-то особые, как трудящихся женщин, интересы? Или у вас, как то трудящихся с ними, общей интересы есть? Да, мы школьники еще, поэтому у нас нет никаких таких интересов пока что. Но вы все равно школьниками будете ну, да. вечно. Вы дальше пойдете работать. Как вы считаете, когда вы пойдете работать, mm -hmm. у вас будут общие интересы с трудящимися женщинами? И вы должны их будете их отстаивать вместе? Ну, понятное uh -huh. дело. Вот, допустим, мы, если работать будем в одной фирме, то у нас будут какие-либо общие цели. А если не в одной фирме? Даже если не в одной фирме, а в какой-нибудь одной сфере. Да. А если не в одной сфере? Ну, ну в любом случае, просто будем как, общаться. Да, какие-то общения, ну... общения какое то будут. Ты да. сложный вопрос. задаешь. Да, мы не, мы не понимаем. Да. Так, ладно, вы послушайте, вы все одетесь там, есть лица, расскажем, как доходы. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Информагентство «Ледокол». Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? 8 марта. 8 марта. Замечательно. А что сегодня празднуют? А... Женский день. Семьерный женский день. А как вы знаете, ну или может не знаете, этот а, праздник появился как международный день солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права. Вот сейчас права женщин нарушены как-то, трудящихся? Думаю, нет. Нет, наверное. Ну вы сами трудитесь? Пока нет, учимся только? Да, учимся пока только. Хорошо, но когда будете трудиться, как, вот по родителям вы можете судить? У них права нарушены, может отпускные, трудовые? Нет, все хорошо. Нет, все хорошо. Хорошо, как считаете, борьба трудящихся женщин должна продолжаться сейчас? Есть ли какая-то солидарность у них? Думаю, да. я тоже думаю, да. Хорошо, девчонки, с праздником вас. Спасибо, до свидания. До свидания.